Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим эту прекрасную немую игру. Мне на самом деле, знаете, о чем я сейчас задумался. А Короткая лиана. Да ладно, до чекпоинта было так совсем прям рукой подать. Я на этом месте закончил общий красавчик. Так, ну за нами как минимум идет собачка. И вон три непонятные штуки. Так, способность, это типа понятно, хорошо, это использовать. Так, а что-то остальные остановились. Опа Я там одного челика вижу вон, вон он стоит за деревом Такой палец Ну да, давай сейчас еще по лужам Пойдем сюда, конечно, блядь Так, а что это он за нами наблюдает? Интересно, это свои или нет? Ой, ч, загадки пошли, что ли? Так Синий кружочек, красный квадратик квадратика Фиолетовая елочка Эм, не знаю, понадобится ли мне это Но я решил это сохранить Так ага. Значит, мы все-таки и вправду сюда Так, опять красный А, это листочек сказать, Красная елочка О, Давай сейчас еще искупаемся, конечно А, блять Понятно, я не туда иду Нет, туда, но мне надо вот сюда и наверх Понятно, собака уже прошла по-моему, у нас на одного пацаненка меньше стало. Их было, по-моему, четыре, осталось трое. Их что, можно еще и по дороге растерять, что ли, всех? Будет, конечно, замечательно. Их, правда, трое, их было четверо. Или вообще пятеро. Беги! Беги! Блять, я понял, ты нас убьет, беги! Беги, тебе говорю! Блять, Ебучий случай. Честно не говорю, желание под это попадать. Мне не хотелось бы заканчивать игру раньше времени. Прячься. Стоп подняк, ручка. Или немножко. Но мы подождем здесь, погодим. А. Есть шанс того, что они сканируют территорию. И они могли меня убить. И если бы они меня увидели, то, скорее всего, это был бы конец. Хотя а фиг его знает, надо было попробовать. И нет, не надо было. Нет, я не передумал. Блин, я всех своих пацанов растерял теперь. Опа, сбежал куда-то. Это самолет? Бывший. Так, вижу. Можем схватиться. Угу. Блять, Блядь, сам себя вырубил. Вообще козырно, блядь. Ага. ага. Ага. Ага, она сама не сломается, да? А проходу мне не хватает, я понял. Блять. <Блин>. Сам себя вырубил, сука. А, ну а потом.. Да б мать. Так, ладно, это плохая идея. Хм. Так, но ну здесь это, судя по всему, возврат-обратно, да. Может быть, ее как-то вырвать может? Значит, колесо. А, все, отлично. Все. Давай, давай, давай, уничтожай уже все, и мы пойдем дальше. Ну хотя бы спринт добавили, то хорошо. Я только не помню, как я начал бежать. Я вроде жал какую-то кнопку, он побежал я думаю, отлично, начинает точно бежать. <coughs> На самом деле, жалко, что вообще ничего нигде не раскрыто. Никак это произошло. Бля, я думал, я сейчас с концами. Почему эта штука ко мне тянется? Это она прям именно к правой руке. Так, нам сюда, наверх. А, а, сейчас по дереву будем аккуратненько ползти. С принта все-таки не хватает немножко. он может упасть, интересно? Нет, нет, вроде его не колбасит в сторону. В разные стороны. Я, конечно, не спешу, но ну, принтом было бы, конечно, получше. Осматриваться, там, искать, все такое. Конечно, понимаю, здесь немного всего спрятано, может быть, или вообще ничего не спрятано. Я, пожалуй, пойду вот в эту сторону. Я уже понял, что у меня два пути. Я решил выбрать. Нет, стоп, а давайте выберем меня, очевидный. Подождите-ка. Правильно же, да? Да, это реально разные пути. Это дерево путь преградило. Блять, блять, куда у него? Не, давайте сначала тогда туда вернемся. Что-то не понимаю, куда идти правильно. Блин, может быть, еще звуковое сопровождение какое-нибудь добавить. Музычку приятную, такую расслабляющую. Блин. Я фиг знаю. Так, ладно, давайте зайдем. Я просто... О, наши пацаны. Они застряли? Что там? Так. И что такое? Что случилось? не вы бежали давай пойдем туда за ними или вообще не вариант да не вариант а ты хочешь то от меня у меня вот есть рука Там. может сюда можно подняться нет никуда нельзя ладно идем обратно значит потом то распугал. Но, скорее всего, что как как-то с ним взаимодействовать, скорее всего, все-таки можно. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. Или мне надо будет сюда вернуться еще. Почему ты там шел пешком, а здесь побежал? Можно же было, скажем так, не до диалога потом взять и на пробежку вернуться. Собака не смогла обратно перепрыгнуть. Бля, мы так и собаку, что ли, можем потерять? Будет вообще весело, конечно. Блин, а если на них навести этот свет? А, ну нет, я вроде наводил Ведь конечно, мне только через воду, через забор же перелезть Не варик вообще никак Так, лодочка Сейчас ее по инерции потянет сюда Твою мать Быстрее в лодку, блять меня нету, я за лодкой спрятался. Да-да-да, меня не видно, отлично. Чуть луч. И что будет, если он меня увидит? Прям так криповенько, прям ждет, прям. Ждет, он прям так и хочет, что ли, все-таки вышел на этот луч. Блин, а я не могу так пойти, ну, вправо. Я хочу налево перебежать, переплыть, наверное. Или стоп, или что мне делать? О, блядь, блядь. А что, попробуем? А можно как-нибудь нырнуть там, не знаю. И Да. А, прям руку присадил. Все, понятно. Ну, хотя бы я теперь знаю, что происходит. Так, значит, у меня есть всего несколько выборов прохождения этого момента, судя по всему. Так, давай сначала ладно, притянем лодку. Притянем лодку. Так, и. Оп. Теперь пойдем сюда. И пойдем обратно. Может, пацаны как-нибудь помогут? Но у меня пока ничего в голову не приходит, как можно решить эту проблему. Пройти мне не получилось. Так, идем сюда. А его тут уже и след простого, блядь. Кажется, я что-то сломал. вообще никак блять mm. ладно Идем обратно тогда есть другая идея схватиться за лодку и с лодкой переплыть Идеи у меня лучше больше в голове нет так но ну мы уже знаем что я бы пару раз уже бы погиб не, ну может быть я там просто сознание терял там, об голову, но все равно. Где испепеляющий луч? О, ты ж, блядь! Опа. Вот это сейчас было реально неожиданно. Собаки-то в принципе должны быть похуй, она же, как я понимаю. Или она, или она все живые организмы находит? И мне интересно, почему он впитывает нашу силу. Так, ладно, мы не будем медлить. Собака там разберется. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Красавчик. Блять, почему я сразу не догадался об этом? похуй, лодка сама плывет, братан. Может быть, и вправду был второй вариант прохождения, но из-за того, что я активировал вот эту штукенцию. Они убежали. Так, я пока раньше времени лодку отпускать не буду. Блять, она утонула. Беги, блядь. А, все нормально. О, она почти меня полностью. Видели? Опа, пацаны. Здорово, пацаны. Да, пацаны, она уничтожена. Не надо ничего трогать. Вот здесь можете помочь, вот здесь. Блять, спорим, сейчас свет достану. Отвечаю. Схватись, пожалуйста. Ага. О, пошла, пошла, пошла, пошла. Не в ту, сто... не в ту сторону, что ли, кручу? Блядь, не в ту сторону крутил. Боже. Я взял я все раскрутил. Так, и что тут? Так, а зачем мне эта вода? Где она еще все проливается? Куда мне ее донести-то надо? Ну, начались загадочки. Конечно, подожди, не, без... не без них же, блядь. По Ну, предположительно, вода может это самое. А, то есть это надо еще и самому все крутить, И Ёлкно. Предположительно, вода может все это самое. Потай быстрее ведро. Нет. Вода это самое действие, не происходит ничего. Блять, что мне с водой сделать? Ни хера, там веревка длинная. А, все, кончилась веревка. И загадочки интересные. Пацаны, может вам воды надо принести? да я ее вроде не донесу. Ну попробуем, попробуем принести им воды. И дерга потащил. Блядь, почему она все дырявая? Петр же, блядь, под землей было, грубо говоря. Хватай быстрее ведро. Да ведро хватай, блядь. Боюсь, я не донесу. Да еб, давай. Так, ладно. Думаем. Блядь, тут только ведро и вода. Мое единственное предложение это реально до пацанов донести. Прикиньте, это все просто так, интерактивный элемент. Это будет, конечно, охуенно. Блин. Сейчас я сделал все просто вот прям. Блядь, чуть-чуть не дошел. Так, пацаны, а может быть я могу здесь этой хуйней взять? О! Практически гениально. Так, допустим пускаем. Пусть там и остается ведерко. Да, я понял, они прям сюда идут. Я все, я понял. И теперь тянем, потянем, быстро. Ну естественно все, что разольется, они это увидят и придут сюда и начнут очищать. Да ну, блядь, я думал они сейчас не закончат свое дело. Это было бы прям вообще капец. Опа, костер горит. Игрушки. Так, это, кстати, по-моему, игрушки были у нас дома. Погрелся бы, присел хоть ненадолго, я не знаю. Еда. Может, встречу кого. Упы, правда, кого... Блядь, закрылись. А у меня есть сигла. Какой вообще похуй то, что передо мной дверь закрыли. Вырыли туннельчики. Ёбаный рот. Чувак, который съебывал, его, скорее всего, поймали. Да. Все. теперь понятно. Опа, собака. То есть, если от этой штуки не прятаться, тебе пизда. Чего? Кто-то умерло в палатке или это просто был ветер? Нет, что-то тянется к нам во время использования способностей из палатки. Неужели кто-то умер в палатке? О, нет, бежит все-таки там кто-то. Давай догоним, беги! Он собака сейчас догонит, а ты нет. Понимаешь, что это неправильно? Там корм для собаки. А, нет, это вывеска. Типа, собаками запрещено или еще что-то в этом роде. Не, я покормил, будь бы это корм. что то над надгробие. Но мы явно кого-то преследуем. Там Эвил. Evil... Не знаю, что там слева такое написано. Непонятное. Сложно понять. Ой, блять, даже присесть можно. Устал. Так смотрю на этот мир и понимаю, какой же это пиздец. Вилью, отдохнули. Да куда ты обратно садишься? Посидел и хватит. Он для превьюшки подойдет. этом 19 минут. Блин, спринта реально не хватает. Прямо вообще жесть. Я, конечно, все понимаю. Но, блин. Ой, наконец побежал. Пусть и медленно. А, то есть мы все это время шли в город, я понял. Собака-подсказка. Если собаки делают подсказки, то очень хорошо. Ну так на ну, нас смотрит, Я бы тебя покормил, но нечем. Сколько здесь было аварий, все побросали машины, побежали пешком. А вон то чучело сверху на нас смотрит. Ну-ка, схвати за машинку. Теперь мне стало интересно, может ли он за нее вообще как-нибудь схватиться? О! Нет, не работает, я понял. А вообще должно. Вот первая подсказка. Мы то чудище спознали, я понял. А собака как? Песель. Про мне. Не, я, конечно понимаю, он там норки всякие найдет, но... Когда его нет рядом, мне немножко не по себе. Все, отлично Ой, друг на друга смотрит. Любовь Искра Безумие. Куда мы идем? Они очень понимают, что нами движет. Надо так подрассудить Ладно, мы проснулись без семьи Песель не хочет идти Не придется идти Как бы. город разрушен, опа, вон там эта штука наверху есть, надо быть поаккуратнее опа, здесь человек свет сразу выключил поссас опа мы себе друга подошли привет, привет пойти за стол, пожалуйста, не хочешь? Я могу сейчас в уборной закрыться? Бля, это только не говоришь, что мне придется от кого-то прятаться. Надеюсь, что нет. Но это, это точная подсказка стопудниковская. Так, ну он сейчас уедет. Стой, помоги мне. Да помоги, я тебе говорю, стой. О, Вот, блядь. И все. Сейчас, сейчас, сейчас. Я понял. Я... А, его забирают. Блять, я понял. Я понял, я понял, не дурак. Блядь. Их забирают, наверх Тогда видите, как тут... ну, это будет. дураку, много да. Значит, насквозь, по по блядь, правда, можно Стоит быть поаккуратней То есть машины это прям реально не выход Ой, можно спеть Так, фонарик, который Опа Я хотел сказать, не дотягивается А по итогу, до... блядь, не дотягивается надо кружок навернуть Отлично, это вопрос Угу, новая лампочка Блять Походу я все сломал или наоборот А, нет, нет, все нормально Так, теперь мы вот этот опускаем Бежим в палатку Нет? Ладно Чеканул просто немножко Так, этот не дотянется, по-моему Да, не дотянется Ик сюда. Но это должен тянуться хоть как. Медленно идешь здесь. Да стой, ты вот его бросаешь правда Эти вправду не дотянется. сначала значит верно улца. Ой. Да? Скажите, что я думаю правильно? Как-нибудь его отсюда снять. Вот. Эти логические игры ваши. Стой. Да, типа, быстрый путь, но он идет по нему так медленно, что он не кажется мне быстрым путем, если честно. Блять, почему я всегда хочу нажать буковку А? А так бы я на самом деле какой-нибудь фонарик бы, ну, пытался бы найти. Учитывая то, что мне всегда нужна вот эта способность пройти где-то, пролезть, то я бы попытался найти какой-нибудь фонарик, учитывая, смотря сколько здесь палаток. Судя по всему, когда все началось, люди сбежали сюда. Сейчас я, блядь, включу музыку. Так, я вижу, что мне точно это надо. Так, ладно, я понял. Так, что мне надо? Ага. Ага. А как? А, ага, все, понял. Вот и путь мы себе расчистили. опрятаться, стоплей. Хуй знает. Так, но ну я вижу местечко, значит, но нам явно вниз. Так, как бы я понял, хорошо. Мы с помощью тени, да, я понял. С помощью тени сейчас я помню. О-о-о-о, пошли, пошли, пошли, пошел. Так, ну чтобы пройти дальше. Я, наверное, перелезть вот таки смогу. Я думаю. Перелезешь? Хуй, он тут что перелезет. Так, я понял. Да залезть ты куда-нибудь. Машину не ходят Конец И сейчас вот Оп Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим Так Ну, если это как бы было, было. Понятно Что нам стоит здесь прятаться Так, отлично пошел искать дальше а мы пройдемся дальше так судя по всему этот цвет к нам еще и не один раз вернется Опа! увидел кого я останавливаю. то есть он этими штуками еще и пуляется блядь. сказать, что это человек стоит, а это Буня какая как стоит. Куда тебя толкать-то назад? В сторону, В сторону. Ага. Что Дел его сбил, блять. Так, а ч тебя освободил? Ты мне путь откроешь? Буду надеяться, что да. А, вот еще бачки. Пока не очень понимаю, зачем я их освобождаю. Может быть, помогут когда-нибудь. А может быть, наоборот, когда-нибудь окружат и убьют. Одно из двух, одно из двух. Так, я там вижу какого-то, походу, мини-босса. Ага, он туда идти вообще не хочет. Так, а этот красный луч, это не к доб, не, не, не добру совсем. Не к Ага. Тут я хорошо прошел. Ну, ебаный рот. Ладно. Пусть не занятий мне помогут где стоять вот здесь будут стоять так, там угу. так а там я не вижу где спрятаться наверху ну, но я сюда наверх подняться под эту штуку сейчас мне еще разочек так вижу под мусор, где спрятаться он точно меня что-то забирает руку какую-то забирает что-ли что-то вот в этом роде так них ну, походы точно наверх по крайней мере все под это располагает а, -а, -а, -а все я вижу, вижу, вот вижу какой Для начала надо спрятаться от этой штуки. А -а -а. uh -huh. Не знаю, что сейчас Ага, ага, понял. Теперь uh -huh. я понял, что я сделал. Гарантировал себе проход. Блять, беги. Увидят? Блядь, беги. А ну тут портанул. Опять какой-то городок. Не хочешь взять? В капу. А надо было бы как я тут пройду mm -hmm. да? никак допустим. то есть на них вообще никак забираться не хочет мне это прям немножко бесит их же можно пройти хватайся Так, допустим. Да, Это хорошо, мы расчистим. А как не сверху расчищать? Может быть ее как-то утянуть, а -а -а. Может быть с ней залезть получится. А, даже пика. Так вот обошел. А, и все, и дальше она не тянется все равно. Блин. Ее порвать можно, Наверх поднять, блядь, гениально. Это самое гениальное, что я когда-либо делал по-моему в своей жизни. Ну-ка, ну-ка, получилось что? Блять, правда проход. Так, сейчас вот мы. Получается там подругу, но ее надо как-то повернуть. Можно это сделать заранее? Нет. Ага, я, я даже не понимаю, что я подрубаю, я понял. Но я что-то подрубил. Рубилничек. ничего. бля, сейчас все синим сгорит. Все. Да? Не все, но уже лучше, чем ничего. Такая надежда, что ладно. Такая надежда, У меня такое ожидание, что куда-нибудь загляните вклады. Так, я вижу, что там еще один рубильник. Угу. Опа, идем откроем, пацаны. Да, я не думаю, что ты там кто-то злой есть. Если меня сейчас вырубит, это будет, конечно, угар. Открой дверь. О, пацаня, а. -то. Но они не похожи на злых Они меня изучают, такие что-то там говорят, только вот что не могу понять. Если честно. Да ладно, мы сейчас что будет? Устроим концерт, на котором покажем себя и показав себя, наша семья нас увидит. Или это будет битва с боссом? Нихуя ты там залез? Да ебать, что с тобой происходит. А, его надо запитать ему. Ага. Так. Так, хорошо. Так, вот, надо зайце потиться. Угу, отлично. Тут покой огромный жди майник. Вы нибудь жизни видели такой? Нет, это ВГА. Такой огромный ВГА видели в своей жизни? Это будет трансляция огромная, смотрите. Любой источник света. Неважно, где он передается, я понял, превращаю в свою силу. Блять, ну что бы я пришел сюда чисто концерт сыграть? По-моему, это самая гениальная идея, которая мне еще не приходила никогда в голову. что давай сыграем? Барабаны, клавиш. он там гитара есть. Мне нравится. Так, я вижу там еще какой-то рубильник, надо его это самое отпустить. Что происходит? А, запитать надо. Чтобы запитать, надо уронить корабль. Ага. Блядь, загадочки эти ваши всякие, блядь. А, а вот и чем запитать? А, вот так он длинный. Пойдем. Мне явно хватит. О. Так, его можно как вниз, так и вверх опускать, да? Лифт. Генеаль. Только хотел сказать, что мне нравится, что он не бегает по всяким таким вот платформам. А потом начал по ним бегать. По-моему, это глупая идея. Ну-ка, что это сделать? Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, это глупая идея. Так, мы его выровняли. По-моему, это глупая идея. Падать вместе с ним. Ну, ладно, была, не была, похва. Не вправду похва. Так. Ага. Ага. А, даже так. Ух ты, блю. Нам, конечно, надолго хватит провода но насколько долго чтобы крышку бы прикрыть цены бы не было но вдруг нас заметь не украду вот так а мы только прямо можем учиться на всем вот вот концерте не было ни одного фонаря. Я там тварь какой то только что видел. Он сейчас отрубится. Ебать, бегом, бегом, бегом, бегом. Беги, беги. Ты, блин. Давай, давай, давай, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем, подъем блять, Бегом. Беги. Пизда. Ух ты, он еще и чем-то стреляется, блядь. Бегите, говорю. ё попал, не попал. Не догонишь. А если и догонишь, пошел нахуй. давай давай давай давай давай давай давай там еще одна какая-то хрень. Ты сдан. Блядь, это все-таки защитник оказался. Блядь, он реально защитник. Я уже на самом деле переживать стал. Блядь, тут стопутняк может быть где-нибудь рыбе. Беги-беги. Да ты куда останавливаешься? за тобой сейчас такая хрень бежала? давай, давай, давай, давай, давай. Чего? Блять, он помочь нам решил. И ни единого слова. А, хорошо, хорошо, я понял, иду. Пойдешь со мной? Собака, ты меня бросила, ты хоть пойдем со мной. Понимаешь, да, как бы? Я не знаю, кто ты. Я не могу тебе доверять, иди вперед, пожалуйста. Вот. Так вот, мне так вот поспокойнее будет. Я знаю, что ты меня вырубишь, надо будет с одного удара, но мне так будет реально спокойнее. Если что, хотя бы на, могу побежать назад. А куда назад? К решетке, блядь. Нет, смотрите, помогает все-таки. Блядь, все он меня заставляет идти вперед. Честно, я не понимаю, зачем ты мне помогаешь. Какова твоя цель? Блядь, это Человек в костюме значит это свои все хорошо вообще ничего не помню все, что они там сказали ни единого слова. но они судя по всему смогли сделать броню вот из этой вот вот этой вот херни всей и выживают назовем их так Во Сейчас чем обрушится. Ебать, вот и три. Акция. Ебать, ебать, она еще дальше откинулся нахуй. И меня А на этом закончу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. Пока.